Но обезьянка? Да. мне кажется, это собачка все-таки. Без волгожки. Аккуратно, темик, аккуратно. В ручки дай. Уличика не надо. В ручки. Ой, какой братик хороший. Вот. Братик хороший, да. носик, колодный. да. И котик, И сок. Хочешь скушать, <пластический кирот> вкусный братик? <Да> <п clauses> Не пустишь? Да. Чтобы дождик не капал, да, на ванечку. Да. Ку -ку. Ку -ку. Ку -ку. Ку -ку. Наличка не кладите, он. Подними чуть-чуть, ага. Ой, Подними вот так, оп. Закрываешь И от дождя, чтобы не капал дождик. Молодец, Тёма, молодец. Ну, папа. Угу. Угу. Лава. Лава. Лава? Да. Почти был пожар. Пожар был? Да. Где? Где? Лава, папайка. Папа едет. Да. Бабайка пожар делал. Да. да. А кто да. его тушил? Мам. Мама. Папа. Мама тушилась с папой. Да. да. Мамка, мамка, мамка, мамка. Мама.